Добрый день, меня зовут Светлана и я представляю ФГБУ Цеки Минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Можно ли осуществлять закупку ежегодных услуг работ по эксплуатации, например, закупку связи, без утвержденного ВПЦТ? Для осуществления ежегодных закупок услуг работ по эксплуатации – например, закупку связи, требуется предварительно разработать, согласовать и утвердить ВПЦТ в соответствии с положением ОВПЦТ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации номер 1646 от 10 октября 2020 года, а также успешно пройти процедуру по проверке сведений мероприятий по информатизации в системе ВГИСКАИ. что будет считаться утвержденным планом информатизации на конец 2020 года. Утвержденным планом информатизации в 2020 году следует считать последние изменения, которые были внесены в план информатизации до отмены постановления правительства Российской Федерации номер 365 и утвержденные актом государственного органа с какого момента в 2021 году можно будет совершать закупки. Расходы федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на закупку товаров, работы услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляются только на мероприятии по информатизации, успешно прошедшие процедуру в системе ВГИСКОИ «Проверки сведений», о мероприятиях по информатизации и включенные в утвержденную ВПЦТ. Перед совершением закупок в 2021 году следует выполнить ряд последовательных действий. Разработать и утвердить ВПЦТ. Пройти процедуру проверки сведений о мероприятиях по информатизации в системе ВГИСКОИ. Информацию о товарах, работах и услугах включить в план график закупок.